Может быть, никогда не встретимся с тобою мы. Подожди, возможно все еще решить с тобою нам. Не знаем мы оба эту боль ничем не унять. Не знаем мы оба, нам любовь ничем не заменить. Не беги туда, не беги от меня Этот бег не сможет помочь, ты не знаешь, это любовь, не беги Не беги туда, не беги от меня Этот бег не сможет помочь, ты не знаешь, это любовь Она не допита до дна Наша любовь, она не допита до дна на столе букет цветов, Безмолвный стих, несказанных слов. Ты стоишь у прохладного от слёз дождя окна. Сердцу так одиноко, сердцу хочется,